Всем привет дорогие друзья, досмотрите это видео до конца В этом видео я вам покажу, что важно не только анализировать рынок, но и свою торговлю То есть делать скриншоты всех своих сделок, чтобы потом подводить какие-то выводы из этого Посмотреть, что у вас получается лучше, а что хуже И в общем таким образом торговать в плюс Этому я научился также у Тараса Он делал видео о том, как он скринил все свои сделки и потом подводил итоги своей торговли Давайте на примере я вам покажу два скриншота. Смотрите, в обоих случаях я зашел от уровня сопротивления. В обоих случаях цена отскакивала от этого уровня до нашей сделки. В обоих случаях я зашел на 2 минуты. И давайте с вами разбираться, что же здесь не так. Почему одна сделка зашла в плюс, а одна в минус. Давайте посмотрим на первую сделку. Смотрите, здесь видно, что цена уже отскакивала от этого уровня под тени зеленой свечи, здесь цена притормозила около этого уровня и зашел я на затухание цены вниз. Давайте подождем, чем закончится эта сделочка. Кстати, спасибо вам, народ, огромное за ваши комментарии, в прошлом видео достаточно большое количество их набралось. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, каждый подписчик, каждый ваш комментарий придает мне огромную мотивацию. Кстати, я ни разу не пиарился, вы сами меня находите. Так, смотрите, остается 10 секунд, и сделочка у нас заходит в плюс. Теперь давайте с вами посмотрим на вторую сделочку, минусовую. Смотрите, здесь видно стильное движение цены вверх. Вот я готовлюсь открываться вниз. Она подходит к уровню сопротивления. И здесь я захожу. То есть, не дожидаясь отскока или сдухания цены, я просто зашел вниз. И смотрите, к чему это привело. Привело пробитие уровня. Причем очень мощное, очень сильное пробитие. Зашел бы я буквально, даже не зашел бы, я бы подождал секунду буквально 5-10 и уже не стал бы заходить в эту сделочку. То есть здесь я поторопился. И, естественно, сделочка у нас заходит в минус. Теперь еще один пример. Давайте разберем отскоки от уровня поддержки. Смотрите, также одна сделка зашла в плюс и одна в минус. В обоих случаях я ставил на 5 минут от уровня поддержки. Теперь давайте посмотрим на сами эти сделки. Смотрите, здесь видно, что цена уже отскочила от уровня поддержки и начала свое движение вверх. Здесь я зашел уже на движение цены вверх на 5 минут. То есть был очень сильный тренд вниз, но цена вниз двигалась достаточно медленно по сравнению с, со следующей ситуацией, которую вы видите. Итак, ждем, чем закончится эта сделочка. Остается 10 секунд, цена продолжила свое восходящее движение, и сделочка у нас закрывается в плюс. Итак, теперь мы разберем вторую ситуацию. Смотрите, здесь уже цена очень сильно двигалась вниз. Очень такое резкое, сильное движение было. И здесь я зашел на отскок от уровня поддержки, опять же не дожидаясь затухания. То есть в предыдущем случае я подождал, пока цена отскочила от этого уровня и зашел уже на движение вверх. А здесь я зашел, не дожидаясь отскока и затухания, просто от уровня поддержки. И давайте посмотрим, чем эта сделочка у нас закончится. Остается 10 секунд, и цена продолжила свое нисходящее движение, и нас закрыли в минус. Также, делая скриншоты, я заметил, какие ситуации у меня больше всего получаются. А это пробитие. Пробитие уровней. Я их очень хорошо чувствую, очень хорошо вижу. Смотрите, здесь у нас происходит пробитие уровня сопротивления, происходит коррекция, и здесь я захожу вверх на 5 минут. То есть цена пробила уровень сопротивления, произошла коррекция, и сейчас в данный момент должно произойти дальнейшее движение вверх. И давайте с вами подождем, что закончится эта сделочка. Остается 10 секунд, отличное движение вверх, мощное пробитие и сделочка у нас заходит в плюс Итак, переходим к следующей ситуации, здесь уже я буду заходить на пробитие вниз Цена подошла к уровню поддержки, пыталась от него отскакивать И видно, что она пытается здесь пробиться то есть я это вижу по движению свечи. То есть цену очень сильно тянет вниз. И здесь прямо перед самым рывком я захожу вниз. Если честно, здесь я не очень могу объяснить свой анализ. Скорее всего, это такая ситуация, которая мне запомнилась. То есть она отложилась в моей голове. И теперь я спокойно здесь могу заходить. То есть какое-то движение цены я вижу. И определяй куда пойдет цена потому что ранее я сутками просто сидел на рынке просто целыми днями торговал целыми днями заключал сделочки по сотню там по 200 сделал в день но вы так никогда не делаете, только если на дыма счете вот и теперь я очень очень хорошо торгую по свечам но ну, не сказал бы правда что отлично иногда бывают сливы иногда бывает торговля в ноль но в целом я потихонечку выхожу в плюс. И на этом торговля подошла к концу. Делайте скриншоты своих сделок, анализируйте свою торговлю. То есть постигайте не только рынок, но и самого себя, свою психологию, то, как вы работаете с рынком, как у вас лучше всего получается. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на канал. Это придает мне огромную мотивацию. Я благодарен каждому из вас, кто меня смотрит. И всем пока.